Привет, мои золотые! С вами Чарлик, и сегодня у нас невероятно крутой выпуск. Мы уже выбираем тачку. У нас сегодня вышибало Ford Horizon 5. Ребят, я думаю, будет просто очень интересно. Сегодня в Сочи из-за этого снег пошел, представляете? Вот сейчас снег идет. Это очень редкое явление для Сочи вообще, чтобы шел снег. Поэтому, ребят, серия будет обязательно горячей. 100%. Так, ну начинаем мы на вот этой вот э, бричке. Бричка под названием Volkswagen. Другого варианта, пацаны, нету. Сейчас не знаю, какой тактикой пойдем. Или мы будем искать, находить. Ну, нормального мы не найдем. Ну, и потихонечку им шпилевились, сейчас будем делать. Посмотрим сейчас, короче, начинается у нас. Вышибало, поехали. Так, фиолетовенькие ищем какие-нибудь точки. Так, зона находится чуть правее. Сейчас потихонечку надо двигаться, нам туда варианта нет, пацаны. Смотрите, уже кто-то Porsche Cayenne Turbo, чувак, нашел с 7 уровня. Блин. Нихуя себе, ты фортажопы жопы. Это как в анекдоте, знаете, что-то подходит, этот, ин, это инди, индианка, короче, ну, знаете, как, как это, ин, ин, индейцы, индусы, блядь, я не знаю точно, короче, никого оскорбить не хочу, и у нее, ну, вот это, знаете, тут такая красная хуйня, и, короче, подходит мужик, а он по жизни фарта жопы, начинает тереть и вот так, стирает и говорит, о, бля, автомобиль выиграл, вот видите, тот, походу, чувак такой же, который Porsche Cayenne. Вот этот вот зацепил седьмого уровня. Ой, Каен, не Каена. Бля, да эта стенка не сносится. Ну, билает, что могу сказать. Ничего страшного. Слушайте, мы тут что-то уже все машины находят. У всех все прекрасно, все женятся и бутся, блядь, а нам тут не во что обутся, понимаешь ли. Мы ездим на вот этом вот какой-то дедовском автомобиле. Сейчас. Ну сейчас, ладно, сейчас, сейчас все найдется. Мне кажется, мы просто ездим не там. Карту вариант посмотреть? О, вариант, пиздец ее тут, чтобы смотреть надо просто, я не знаю, что-то. Тысяча вещей каких-то сделать, зайти туда, туда, туда, просто бы сделали, бах, и карта на например, на вот эту кнопку. Ну тупят там, сидят в этот плейграунд. Ничего страшного бывает. Тут сервера у форзы лежали вообще неизвестно сколько. Ну чё, ни соперников, ни, ничего вообще нету. Но сейчас я чувствую, и соперники появятся, и все сейчас будет Coca-Cola. Так, заезжаем мы в зону. В зону 51. Да, здесь у нас сохраняются самолеты. Как в GTA. Как-то. Лас-Вентура, вспомните. Все помнят. О, смотри, прям на стадионе мы видим. Что-то там фиолетовеньким светом горит. Опа! Рикошет. Нормально, повезло нам, в принципе. Так, это тут нормально. Проскочили, вроде как, между деревьев. как всегда. Тактика называется По кустам, похуям. Ебать, а там сейчас лед на этом стадионе. И чтобы сейчас доехать. Ай, смотрите, едет прям. О, давай, давай, давай, давай, давай. Здесь же он, да? Так, что надо нажимать? Все. Ну уже лучше, уже лучше Ебать, старый Ford Focus на переднем приводе Он просто тронуться по льду не может А ну давай, пятая передача Нет, на пятой не буксует А ну на четвертой, на четвертой начал видите, Видели, начал буксовать Я просто это отскинул Так, ну сейчас посмотрим, что у меня был такой Только у меня был, блядь, Ford Focus 2 Restyle ST у меня была. это RS и старый как говно мамонта Ну давайте Что за, что, что за приправа такая у нас Сейчас посмотрим Какого она? Третьего уровня? Ну да, она, она наверное, ему не соответствует, мне кажется. Форд, на самом деле, такое себе удовольствие, тоже машина. Там все мне, вот, Форд, Форд. Я его, знаете, сколько чинил? Я столько ни одну машину не чинил. Я в него денег засунул столько же, сколько он стоит. Даже больше, даже больше, представляете? Он просто, он меня сожрал. Я его продал и просто остался с полной жопой долгов потом по всей этой машине. Еле-еле, блядь, собрали нахуй. Этот пятицилиндровый мотор, буду вот честен. Чё, куда ехать я не могу понять, блядь? Ни соперников, ничего тебе нет. Так, где вы все разбежались, а вас не показывает суп на карте? То, не знаю, давайте попробуем, попробуем, попробуем вот сюда, по трассе. Так, давайте меточку поставим. Поедем вот тут, вот. Я, я чувствую, вот тут есть машина где-то. А чё, где метка, блядь? Не поставилась. Да, прекрасно. Прекрасно вообще. Ну вот, форза, ой. Что за ой, блядь? Случился у тебя? Почему метку нельзя поставить? На Xbox Series X играем не на каком- ни на каком там там халям балям непонятно чем. Почему такие лаги, Почему вы не сделали меточку, блядь? Все эту меточку как любят, там для группы есть эта меточка и для всего есть, а тут вы. Опа, опа, смотрите, шакал какой-то там подбирает. РС-7, Россия, 7 сука, сука, не успели, блядь, 7 мы взять. Это ж Она четкая в натуре. РС-7, РС-7 упустили. Вот сука, а вот урод тухлодырый. Ааа, забрал такую машину. Форт Бронко. Почему? вот а нам какой-то говной, как всегда. Ну что это? За что? Дайте нам нормальную машину. 28 человек еще в игре. Там в начале тип выбил вообще, вообще отлично нашел там седьмого левела. Почему мы вечно... Ошметки нам достаются Скажите, напишите в комментариях, что я не так делаю Я не могу понять Почему нам одни ошметки достаются И камни... О, камнем, видели, как по башке Нам дало, прям по крыше он да, Отрикошетил, так, ну вижу я две тачки на горизонте Сейчас посмотрим, что нам даст Что нам даст Так Мини что-то, ну лучше, четвертый уровень блядь, лучше. Эй, блядь, а так не работает Это, да, то, что мы прям И сейчас какой-то гандон возьмется. смотрите, 100% Я хотел прям, ну вот, когда мы пролетали Я не думал, что надо остановиться Мини GCV баги Ну, в принципе, что, тоже, что-то -то с чем-то Вроде получше, чем, по крайней мере, этот Форд, да давай, дай нам Ее, блядь, все, о, Блядь, ну нихуя себе, ну это тоже такое... Так, где, где это, вон фиолетка Дизельный, да, дизельный Потому что по бездорожью ездит, поэтому и дизельный. Арена уменьшится, успеем мы там тачку взять, она прям там на грани, где-то прям реально на грани. Арена уменьшится, да уменьшайся нам, без разницы, давай. Успеваем, успеваем. Ох, там три их вижу, успеем. Да я думаю, и зато, и зато успеем. Сейчас я говорю вам, фарм пойдет, пойдет фарм. Ну лишь бы что-то нормальное выпало, реально нормальное. Не что-то там непонятное. Сейчас приедем, там, третьего уровня машина. Это будет вообще эпик фейл, блин. Они что же да, не просто так стоят. Ну вот почему мы именно сейчас должны были это дерево поймать. Вот, видите, третьего уровня Porsche Macan RR. Ну, он не нужен вообще нам. Вон там следующая тачка, к ней едем. Интересно, через это озеро проедем или утонем? Ну, мне кажется, мы будем долго через него ехать. Вам так не кажется, друзья? О, там еще одна. Так, нельзя через озеро проехать, мы разобрались с этим только что. Придется ехать в объезд, ну а куда деваться? А где она была, что я пропустил? Так, а здесь можно? Можно, да, по идее. А ну, блять, нельзя. Мы очень много времени на это потратили только что. Вместо того, чтобы найти нормальную машину. Хорошо то, что мы теперь знаем, то, что в это э, озеро блять суваться нельзя вообще. Не, даже чуть-чуть, потому что сразу тебя, короче, перебросит. И в гонке нам это бы не спасло нас. А я бы на этом минике бы... миник, да, тоже такой? Миник, да Что ты купил, миник? Чё, стука, блядь, вообще не в тему. Против ГТРа прям он еще вдруг откуда не возьмись появился в рот. Ебись. Давай, я не знаю, что-нибудь надо предпринимать. Так, смотри, смотри, он утонул в воде. Нас это спасло. Я не думал, что судьба злодейка такую шутку злую с ним сыграет. Слушайте, есть шанс. Ребят, есть шанс. Тут еще Форт Эскорт второго уровня. Блядь, что-то болтает нас. Ну тут только так. Я не знаю, какую тактику выберет он. Блять, блять. Вообще ничего. Что, блять? Я не вижу ничего. Едем, едем. Пацаны, мы должны. Ведь нам нужна, блять, одна победа. Нет, только не дерево. Где он? Где он? Опять он, что ли, в воду, блять, провалился. Едет позади. Ну тут он нас догонит. Варианта нет. Сейчас будем что-то предпринимать, нужно, какие-то контрмеры точно, я думаю, предпринимать против него. Где-то нужно прям срезать. Конкретно, я думаю, вот здесь, знаете, панели пропал. Блядь, пропал. Блять, ну что, сделай что-нибудь. Может еще и выиграем, кстати. Он же лох, блядь, цветочный. По нему видно, это. Блядь, чуть второй раз на те же грабли. Так, ну выйди и туда, то Убрал с руля руку я зачем-то, потому что мне наушник вот тянет, блядь, он наматывается, блядь, на третьей в отсечке, блядь, пока наушник поправлял, врезались. Прекрасный вообще заезд, просто, я не знаю, St столько проблем, пацаны, да? Бля, ну, ой, что это, вообще, я не понимаю, сегодня не день, бля, ну он он, ты что, это Ранинная машина, она должна ехать в эту горку. Мы на пердячем, что это, это еще и багануло, вы видели? Посмотрите, пацаны, что происходит, я не знаю. Он еще не доехал? Мы в натуре это называется на пердячем пару. На пердячем пару. Но на веселом пердячем пару, согласитесь. Он не доехал еще. Он только доехал, вы представляете? В принципе, если бы мы там не перевернулись пару раз бы и не врезались в дерево, мы бы его обогнали. Так он, сука, на ГТР был. Так, и что? давайте, вилспин нам дайте сейчас. Вилспин пацаны дадут. А ну посмотрим с вами. Дай нормально чего-нибудь, дай нормально Давай, ну 200 дай Нет, 125 Ну что, дорогие друзья, с вами был Чарлик Не забывайте подписываться на мой канал Ставить вот такие штуки, все, давайте